добрый вечер спасибо что пришли сегодня на мой семинар с вами сергей бердачук мы продолжаем кастомарафон по увеличению продаж в вашем бизнесе сегодня будет тема посвящена методам привлечения клиентов основная тематика будет посвящена сегодня вашим вопросам если вы еще хотите какие то вопросы задавать то заходите на страницу на которую я давал вам ссылку в письме с приглашением на семинар и там задавайте вопросы в комментариях. То, что вы пишете в чате, это чисто обратная связь по текущему семинару. Но конкретно вопросы будут отвечать только те, которые будут идти комментариями к странице. И те, которые задавались заранее. Соответственно, те же вопросы, которые вы давали на будущие семинары, у нас по плану еще два семинара после сегодняшнего. Один посвящен будет эффективной рекламе, и второй семинар будет посвящен психологии продаж. Все в совокупности это перед будущим тренингом. Тренинг будет посвящен продающей рекламе. Из ваших вопросов я выделил 4 э, темы. Первая вещь, я хотел которую спросить. Видите, написано, нужны клиенты МСБ. Напишите мне, пожалуйста, плюсики, кому понятно, что это означает, а минусы, кому непонятно. Не расшифровывая. Отлично. То есть большинству людей непонятно, что написано в первой фразе. Это один из вопросов человека, который давал задавал вопрос на семинар. Вот теперь представьте: вы мне задаете вопрос. Ставите вопросы не конкретные. Я понимаю, что здесь написано что Нужны клиенты малый и средний бизнес. Но эта аббревиатура далеко не всем понятна. Я специально полез в интернет выяснить, что же имелось в виду. То есть варианты могут быть разные, поэтому всегда старайтесь четко ставить вопросы. Это раз. Во-вторых, когда вы делаете рекламу, думайте, почему реклама не работает. Реклама не работает, потому что вы людям не объясняете, что вы хотите от них получить. У вас нет четкой цели для этой рекламы. Поэтому и результаты у вас соответствующие. Вы просто-напросто... Людям задаете, нужны клиенты МСБ, люди не понимают вас. Все буквально, как сказать, вы как инопланетяне говорите на другом языке. В общем-то, сегодняшняя тема будет посвящена малому и среднему бизнесу. Фактически основной упор будет на магазины, услуги бизнес то бизнес это B2B это бизнес для бизнеса B2C это бизнес для консумер бизнес for консумер это для конечного потребителя фактически магазины в большинстве своем работают именно для конечного потребителя и завершением сегодняшнего семинара будет способы привлечения клиентов в интернет в основном у нас клиенты писали мне вопросы люди по тематикам это магазины и услуги и бизнес-то-бизнес. -бизнес. Вот отметьте мне, пожалуйста, еще в чате, кто, какими конкретными видами бизнеса, вот из, этих, из тех, кто присутствует, занимаетесь. Либо же к услугам, либо же к B2B, либо же к интернетам. Я вас не отключил, но если будете спамить в чат, то я вас отключу. Светлана Бутик, обуви премиум-класса. Так, у меня есть ваш вопрос, будет по нему ответ. МЛМ, услуги интернет, B2C. Вы можете думать как угодно, корректно, некорректно. Вы не понимаете, потенциальный клиент – это тот, который платит. Если вы не платите, вы мне еще не потенциальный клиент. И можете обижаться, не обижаться. Я достаточно жестко теперь работаю. Люди, которые приходят на бесплатные вебинары – это не потенциальный клиент. В основе своей. Как угодно. Вы не знаете, где платный. <смех> Купите любой мой продукт, будете знать. Я вас не знаю лично. Итак, по магазинам. Первый вопрос, даже там серия вопросов: как привлечь клиентов магазин нижнего белья, как привлечь покупателей в бутик женской одежды, как привлечь покупателей в магазин женской одежды. Основные приемы и способы. Бутик одежды. Бутик обуви премиум класса, как привлечь еще покупателей помимо постоянно. В общем-то, с темы взаимосвязанных, что касается... Давайте определимся насчет бутика премиум класса. Во-первых, вам надо четко определить вашу целевую аудиторию. Как я понимаю, это состоятельные люди, которым важнее всего удобство и комфорт. Вопрос стоимости их как то мало волнует в большинстве своим важно для таких людей это премиум сегмент им более важно удобство и комфорт и соответственно работать с этими людьми надо показать элитность вашего бутика сделать так чтобы в этот магазин не ходили бродяги то есть им даже визуально он, оформление должно быть так сделано чтобы людям со стороны просто даже не интересно было туда заходить они ощущали что он дорогой категория сегмент внешнего оформления уже сам по себе должен быть такое что показывать что это дорогая брендовая одежда брендовая обувь соответственно надо стильная дизайнерская витрина, входная группа оформление вот не просто витрины, а именно весь комплекс, куда заходят люди, чтобы сразу четко просматривалась общая концепция. Плюс достаточно важный фактор – это грамотная подсветка и акцентрирование на брендовость, на то, что там продается дорогая обувь. Плюс еще можно использовать это аромамаркетинг в плане того, что запах дорогой кожи, для того чтобы показать, что это именно обувной магазин, но он именно обо мной прода продажа осуществляется дорогих продуктов, дорогие, дорогой обуви. Я про арома маркетинг выдавал информацию. Так, давайте, Татьяна, кто там у нас? Татьяна, мы сейчас ее заблокируем. Сейчас одну секунду я забаню человека, который не уважает тренера не нравится уходим закрываем кому мне не важна эта информация ну извиняйте еще хочу обратить внимание в магазинах очень важно это работа вашего персонала фактически именно для бутика да и вообще для любого магазина сами продавцы это важнейший элемент процесса продаж тут кстати был еще вопрос такой персонал работает когда находится с ними рядом как только уходишь то некоторые покупатели жалуются что продавцы стоят и неприветливы что сделать так чтобы таких ситуаций не было в общем то самая первая вещь которую вам необходимо сделать это учет коэффициента обслуживания в магазине это достаточно просто делается вводятся датчики на входе и замеряется количество пришедших сколько людей посещает ваш магазин соответственно по выручке определяем сколько было покупок и вводим коэффициент обслуживания вы увидите что разные продавцы работают по разному разные точки работают по разному соответственно вам надо стремиться повысить коэффициент обслуживания например в магазине вот у меня конкретный пример работа сейчас вот идет детская одежда процент обслуживания достигает почти 100 процентов Потому что сезон, практически каждый, кто заходит, и опять же, тут вопрос, достаточно дорогая, то есть брендовая одежда, дорогая, детская. За счет того, что она дорогая, мы фильтруем, не позволяем людям, ну как не позволяем, люди посторонние приходят, но как только видят эти цены, видят само оформление, что у нас в магазине достаточно дорого, и за счет этого коэффициент, обслуживание у нас повышается мы отсекаем ненужную нам целевую аудиторию но за счет этого продавцы могут больше внимания уделять конкретным клиентам мать то есть фактически облизывание клиентов люди довольны будут возвращаться к вам дальше и дальше вообще для дорогих магазинов особенно для дорогих для вот бутиков очень важно вести базу клиентов ваших я сторонник именно такой вот работы с клиентами долговременной, с организацией связи, то чтобы у вас не разовые были покупки. Ты за счет того, что мне приходится общаться с большим количеством разных бизнесов, я могу сказать, что какие вот конкретно какие фишки у кого-то выстреливают, у кого-то не выстреливают. Но именно за счет работы, постоянной работы с базой вашей, вы можете сильно повысить эффективность, не работать на разовые. Там пришли. Почему вообще вот тема привлечения клиентов вообще привлечение клиентов это не ваша цель на самом деле основная. Вот вы подумайте, что основная цель это повысить выручку, например. С какие цели у вашего бизнеса? Поставьте себе список, какие цели вы. Вот может мне даже в чат я разблокирую чат. Напишите, какие цели вы ставите прежде всего от привлечения клиентов. Кто-нибудь напишет, кроме повышения выручки. В прошлом семинаре мы рассматривали элементы, которые влияют на повышение продаж. Что нам очень важно. Какие факторы, какие метрики нужно учитывать, хотя бы чтобы выручка вышла на тот уровень, который был в прошлом году. Хорошо, Светлана. Давайте так. Из метрик. У вас есть план продаж на текущий год? Напишите мне, пожалуйста. Средний чек, правильно, Алла. Дневная выручка, средний чек. Нам еще интересно продажи конкретных позиций товара, то есть то, что мы конкретно продаем. Количество клиентов за конкретный день по дням, количество клиентов по месяцам и процент постоянных клиентов. А что касается вопроса, что я задавал, план продаж я вот так от светлана не получил проблема многих бизнесов отсутствие плана продаж как бы так магазин считается да вот мы закупили продукты закупили товары но плана то у вас нету вы просто физически не доводите до ваших продавцов что они должны продать такой то такой то объем у них стимула просто нет про методы стимулирования мы на последнем семинаре поговорим но план продаж должен всегда доводиться а чтобы был план продаж вы должны замерять показатели сколько у вас в прошлом году по месяцам по дням, дело в том, что вот когда вы введете систему учета клиентов я имею в виду посещаемость, вы увидите интересная штука, что по дням у вас будет динамика, то есть, если проведете статистику по нескольким годам, у вас будет видно, что в такие-то определенные дни у вас посещаемость такая-то, понимаете? То есть, и она калибрирует год из года, она в общем-то получается примерно одинаково То есть в какой-то день, там, в какие-то дни недели, у нас сезонность идет продаж и она практически особенно вот в магазин обуви я просто конкретный пример с магазином обуви, обуви я знаю что там очень четко это отслеживается и точно так же в магазине одежды очень четко отслеживается когда идут продажи и вам надо стремиться повысить вот еще интересная ошибка у людей пытается продать товар который в данный момент плохо продается поймите что вот сейчас у нас сезон начинается холодов вот пошли, начинается куртки теплые, пуховики. Делайте упор именно на эту продукцию. Это раз план доводить не не по даже, а план у вас должен быть годовой. Если у вас нету годового плана, то это фактически работа пустую. Вы должны четко представлять, потому что стимулирование методы стимулирования продавцов, они ну в общем я не знаю, как у вас постоянно заработная плата, скорее всего, тоже есть частично фикс, то есть фиксированная, частично у нас идет динамически в зависимости от выполнения плана. И привязывайте именно к плану. Вы за счет того, что у вас статистика набирается, вы знаете, что в таком-то месяце у вас должны быть такой-то уровень продаж. Столько-то людей должно посетить такой-то коэффициент обслуживания. Если коэффициент обслуживания падает, вы, соответственно, снижаете им и коэффициент зарплаты. Тут достаточно просто это все вычисляется и выводится. Но сегодня не является темой именно повышения этих коэффициентов, но для привлечения клиентов вам мало привлечь клиента. Вам надо повысить именно коэффициент обслуживания потому что привлечение клиентов достаточно дорогая штука и в любом случае для вас это будет достаточно затратно